Yes, you do, precious. You do. No, oh, I don't, please. I can't bear to bring him out again. What do you mean, bring him out again? Hmm. Oh. oh. oh. oh. oh. Бен. Бен. Это Данила. Бен, I need help. I need help. I need help. All right. <laughs> Time. <laughs> Our future's so bright, we gotta wear shades. Доти нет никаких кустов, как в лиге, ведь эффект неожиданности и так нехилый, когда из-за твоего интерфейса кто-нибудь да выпрыгнет from interface into face. Wow, oh my God. Oh my God. It's got to be the best parrot I've ever seen. So it would seem You so fucking precious when you smile. First things first I must say all the words inside my head. I'm tired up and tired of the way that things happen. Oh, oh. He is I've been open. He's Russian, he's don't understand you Just kill him <laughs> Understand, very very bad No understand We take back control Money Laws The peoples are our friends You don't have any friends алкоголь, это, это, это целый мир. А Чувак, скажи-ка мне, у меня вот вопрос, привет. Да? Аниме любишь? Ты да, серьезно, это же помойка, <систит> ой, ой, ой, ой, ой. Номер жалко, б***. Блатные номера, спецсерия. ССХ? Че да. он Саня соси хуй... Протестуют едва ли не вся Франция К водителям, недовольным повышением цен на топливо Присоединились строители, медики, студенты А чё, так можно было, что ли? Что, за не 37-й год Чё хочешь, то и говори Тем более в интернете Черный воронок за тобой завтра не приедет И бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац Какая кейская куртка у того парня Хочу такую же Клёвая куртка! Где купил? Господин Илон, там русские разработали храм КамАЗ. Не может быть! Бегом! Превосходно! Ты сожрала всю шаурму на районе, на тебя завели уголовно. Ням-ням-ням, шо? Зачем ты съела уголовное дело? Пойми, дело не в тебе, дело во мне. Сука пыздыца. Yeah. Минимальная зарплата будет увеличена на 100 евро в месяц. Плата за сверхурочные часы не будет облагаться налогом. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж. Другие мои видания! Знаешь что? <смех> Нахуй иди! <смех> Сейчас вы увидите несколько фильмов. Запомните один из них. М один дома. Хороший. Блять, он ⁇ бный волшебник! Россия сильна только нефтью и газом, а мы уже давно ничего не производим. Не думай. Не думай. Небеса, фашисты... Специалист по России Боб Джонстон Русские напуганы, да все просто обосрались Это же знаменитая украинская ракета класса земля, воздух, вода, воздух, вода, дыщ Тем временем на Украине Украину Украине Киев Украине Украине Украине, Украине. Украине. Польша Украина Украина Украина Украина а Украине. Что-то на латышском было сказано непонятное сейчас. Я одного не понимаю, сколько будет 150 умножить на 2, а остальное я все понимаю. 300! Отсосил тракториста. Первое бросается в глаза, то, что она секс. Но она просто, она... Я бы ее трахнула. Но, но... Вдова лучше. Я против увеличения э, сроков э, пенсионного...